рецепт приготовления цветной капусты соусом из жареных лесных орехов. Разогреть духовку до 175 градусов, Виоложить орехи на листья для выпечки, выпекать до появления аромата, около 10 минут, Виоложить орехи на кухонное полотенце, удалить скорлупу, крупно нарезать и отложить в сторону, обрезать стебли цветной капусты, довести воду до кипения в большой кастрюле, добавить соль по вкусу, Готовить цветную капусту около 20 минут, Виоложить в блюдо. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Такие продукты будут нужны. Лесных орехов, фундук, 1 стакан, Цветной капусты, 2-3 штук, Сливочного масла, 10 столовых ложек, Свежевыжатого лимонного сока,